Сегодня лайв. Сегодня снимаем интервью. Я подумал, что такой формат может кому-то зайти. А мало того, что он может быть кому-то интересен, он может быть еще и неприятно полезен Поэтому сегодня лайв. Сегодня снимаем интервью. Сегодня у меня на интервью человек. Его зовут так же, как меня. Его зовут Дима. А вот и наш Димон идет. Про него будет небольшой, скорее всего, фильм из этого интервью. Моего голоса не будет слышно, будет слышно только его ответы. И сегодня я покажу бэкстейдж с этого интервью, как я что там расставляю, как что делаю. Вот местечко, где мы сегодня будем снимать Димона. Да, как всегда, у меня все уместилось в мой рюкзак. Это Low Pro Все, что мне нужно на интервью. Ну, практически, за исключением света, свет я возьму свой годекс. Я его положу вот в эту сумку, возьму эту лампу. Еще, помимо этого света, я хочу взять вот этот торшер из Икеи, потому что помещение, в котором мы будем снимать, света не будет совсем. Я, скорее всего, основной источник света выключу. Это подвальное помещение, там нет окон, и это может быть невероятно выгодно, потому что Солнце не будет постоянно менять свое положение, и освещение будет оставаться таким, каким я его выставлю. Еще возьму Ронин. Мне его дали погонять Ронин С Сегодня хочу, помимо интервью, отснять его тренировку. Значит, про него у меня будет небольшой сюжет, небольшой фильм. Возможно, он появится на канале тоже. Он будет рассказывать про свою спортивную карьеру. Естественно, я буду задать ему вопросы. Про свою спортивную карьеру, чего добился, где вырос, где учился. Будут какие-то подсъемы с его старого доджа. Легендарный зал, где только тут же это место где он занимался каратэ. Да. Суть интервью в том, что я сижу за камерой он сидит перед камерой я ему задаю вопросы, которые я подготовил а на красный свет поехал. Вообще, к таким интервью я, конечно же, рекомендую готовиться, как минимум прийти на локацию за день или два, посмотреть, как она выглядит, какое там освещение, есть ли там розетки, как ты поставишь человека. Изначально я хотел брать для него какой-нибудь тубарет, либо стул, но потом подумал, что в такой локации это будет смотреться не очень, потому что ну, человек находится в своей среде, и я использовал какие-то подходящие для этого сидушки. В данном случае я хотел использовать сперва какое-то колесо, либо шину, но оно слишком низко расположено, и мне не хотел чтобы он человек сидел слишком близко к полу дальше я поискал там посмотрел нашел татами разборная это вот эта куча матов наложил их они подошли вместо какого-то тубарета димон здорово запишемся сперва здорово. Да. сейчас я еду записывать его речь просто в рекордер смотри димон это рекордер записывает твой голос очень большой четкостью. У меня уже есть такая практика. Я приезжаю быстренько в машине, даю рекордер, человек записывает, все. Мой путь в каратэ начался с 4 На такие съемки рекомендую брать с собой побольше удлинителей, потому что розеток может и вовсе не оказаться. У нас в зале здесь была одна розетка, расположенная относительно места, в которое хотел посадить Диму, она не очень удобна. Я взял с собой один удлинитель 8-метровый которого, естественно, мне не хватило, чтобы включить свет По поводу света, я рекомендую брать с собой как можно больше разного света Включая отражатели, потому что источник света, основной кодекс я расположил лево от человека И у него получилось одно лицо освещенное, второе лицо провалено в сине Да, так у меня было задумано Вторую часть лица я подсвечиваю отражателем Это слабый заполняющий свет как По мне, так получилось очень неплохо Такое у нас так, драматичное освещение. Смотри, сейчас а, ты, короче, сейчас говоришь так, как будто вы боишься кого-то разбудить. А, говори, ну немного красок нужно в голос добавить. Димон сейчас нам показывает секретный вход, как залезть, короче, на спортплощадку. Я боялся выходить на татами. Я боялся испытывать боль. Было трудно повторять одно и то же на изнурительных тренировках. Я повторял себе каждый раз. Я повторял себе каждый раз. Ты обязательно победишь свою боль, усталость и страх. Ты обязательно победишь свою боль. Усталость и страх. И сделай все для того, чтобы не сойти с этого пути. <звы> Димон оказался не просто хорошим бойцом, но еще и отличным диктором. Поэтому у нас всего лишь 4 дубля. 4 дубль у нас заключительный. Погнали, Димон. Так, приехали с Димоном, короче, на тот же самый спот. Сегодня очень красивый закат. И сзади нас вулкан. И сейчас будем снимать те же самые движения, которые снимали в прошлый раз потому что в прошлый раз было время только на стадикам и я не совсем уверен, что Видите? кадры с него получились там была небольшая тряска поэтому сейчас мы повторим то же самое на два объектива на широкий угол и на длинный угол короче, сейчас будет такая движуха а точно нажал, да? красная да-да-да значит смотрите все есть такая киллер фича объясняю я о ней не знал но узнал позже есть такая приложуха называется sun survivor его вот так открываешь таким образом ты можешь видеть где находится солнце вот я не знал где здесь садится солнце я знал что оно встает там за вулканом потому что одна в этой локации я снимал дрифтеров Но я не знал, где она садится, ну типа предполагал, что напротив там же, где она встает. И вот эта программа, это типа такой компас, она показывает точно, где находится солнце и в какой период времени оно где будет находиться. Вот сейчас буквально через 15 минут будет идеальнейшее время, чтобы снять Димона-красавчика, чтобы он получился невероятно красивым в этом закатом солнце. Еще раз то же самое. Солнце будет в красном горизонте ровно через 10 минут. Пока мы разминаемся, короче, солнце подсаживается. Отлично, И отлично. через 10 минут начнем снимать. И двойки. Так, немного про наш сетап. Вот у нас одна камера GH5. Классическое трехточечное освещение. Основной свет у нас в годах 150 ключевой он же заполняющий у нас этот отражатель он же от Godox и контровой немного подсветили синим дешевой лампой китайской Янгно 300 я думаю Димон это не помешает и дешевая лампа из Икеи вот так 30 секунд начнем опрашивать Димана. Дальше подготавливаем ракурс, кадрируем человека. По мне это тоже очень важная часть процесса. На это нельзя как бы забивать и относиться к этому халатно. Я до сих пор учусь грамотно кадрировать человека в кадре. Я нахожусь от него немного левее, то есть он смотрит справа налево. А снимаю я в 4К для того, чтобы его кадрировать. Кадрировать можно в два раза спокойно, а тут же и в 3, а то есть укрупняться и делать вообще. Снимал я на одну камеру, это GH5. Конечно же, если бы у меня была вторая камера, я бы на него делал объектив с фокусным расстоянием примерно от 85 миллиметров и поставил бы ее градусов на 30 относительно первой камеры. Ну, то есть более второй план у меня был бы более в профиль. Давай под... Да, прямо вот здесь Сходь здесь прямо. Да, давай. Короче, сейчас Димон просто побежим с тобой. Просто бежать. Главное, чтобы нас никто не сбил. Димон, не переживай, я договорился. Да, мы будем бежать просто туда. А еще потом топ-кадры подснимем на здесь начинается Россия. И да, кстати, кто до сих пор не понял, здесь начинается Россия. Вот здесь, на Камчатке. Да, здесь мы живем с Димоном и снимаем фильм про каратэ камчатское.